Бонжур amis! Здравствуйте, друзья! Готовим суперкрасивое, по-весеннему свежее, вкусное, рассыпчатое печенье. В просеянную муку всыпать сахар, соль, разрыхлитель. Для цвета можно всыпать куркуму, а можно и без нее. Смешать сухие ингредиенты. Сливочное масло для этого рецепта нужно взять хорошо охлажденное, но не замороженное. Перетереть муку с маслом до состояния рассыпчатой крошки. Далее ввести яичный желток и сметану. Сначала соединить все ингредиенты лопаткой, а затем вымесить его. Долго манипулировать тестом не стоит, достаточно собрать его в ком. Это тесто нужно подержать в холодильнике около часа, убирая его в пакет и отправляю застывать. По прошествии времени вынуть тесто, раскатать его в брусок и порезать на части. Кусочки теста я сразу скатываю в шарик, вес которого около 45 грамм. Готовые шарики также убираю в пакет и в холодильник. Лучше доставать по одному шарику по мере формировки печенья. Итак, раскатать кусочек теста в круг 10 сантиметров в диаметре. Сделать надрез до середины круга. Начинку в это печенье можно использовать любую но она должна быть очень густая. Далее я заворачиваю начинку в тесто, защипываю края и сворачиваю его в конус. С таким тестом работать нужно очень быстро. Осталось плотно защипить дно и печенье готово. Поступаю так с остатками заготовок. Перед выпечкой печенье нужно поместить в холодильник на 10 минут а затем в разогретой до 180 градусов духовке выпекать в течение 15-20 минут. Ориентируйтесь по вашей духовке. Готовую выпечку присыпать сахарной пудрой или оформить по вашему усмотрению. Печенье получилось вкусное и яркое. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и абьенду!